трек посвящается бандикойл подписывайся на мой канал включай колокольчик тебя ждут новые эксперименты в моем исполнении Ха -ха -ха -ха. пока пока